Вчера в инстаграме опубликовал видео вот этих двух труп, из которых прям как адмирал Кузнецов коптит. Не понял, почему идет такой черный дым. Сегодня вот он поменьше. Вот, но эта котельная находится в районе стадиона. Вот, там вот видите жилые дома дальше расположенный весь этот дым порозе ветров идет туда поэтому жители говорят константин Евгеньевич, ну вы как бы зря говорить о том что нас не беспокоит беспокоит спортом заниматься проблематично лыжи бегать прыгать стадион ну и плюс вот там жилые дома которые которые форточки не открывают для того чтобы эту копать всю для этой копоти не дышать. Не знаю, насколько это законно, но мужики здорово. Слушай, Скажите, пожалуйста, вчера вот черный-черный э, дым идет. Вот, это он из-за чего идет? Из За угля, да? Но это не нормально или это нормально? Вот сегодня поменьше э, дым идет, ну не такой черный. Повсплывшего. А? Температуру подняли, повсплывшего. Ну то есть это не по крышке, ничего то шутят Нет, конечно. А другие котельные у нас же получается на газе там большая часть Ну или как бы не к вам вопрос сейчас получается Нет, не Понятно И что, и получается, когда больше подкидываете, типа больше дым идет, да? Конечно Ну ладно, ну, вообще по идее мы не обязаны здесь Все, все, есть. все, извините, пожалуйста, извините я говорил с мужиками в котельной, они говорят, не всегда такой черный дым, только когда разогреваем, набираем обороты, но тем не менее, кстати, сейчас уже с жителями нужно поговорить, вот, что они думают по этому поводу, но я думаю, что есть, вопрос, есть повод задать вопрос по э -э, экологии, именно, то есть насколько это вредно для жителей, э -э, куда идет основной дым, поэтому будем смотреть, разбираться. Ну вот, только отъехал. Вот такая вот история, сейчас подъеду поближе. Покажу вам. И куда идет дым, куда он садится? Ну, ужас, конечно. Ну вот, только отъехал. Вот такая вот история, сейчас подъеду поближе. Покажу вам. И куда идет дым, куда он садится? Ну, ужас, конечно. Ну вот, собственно говоря, Пять минут спустя, после того, как я вышел из котельной, вот такая история. это вот еще этот котел, наверное, я так понимаю, еще не запустили. И все пошло в сторону стадиона. В сторону стадиона и жилых домов. Черт, вот прям сажа, да, прям на подоконнике. Я не вас... на подоконнике. я просто не открываю окна, поэтому Ну вот у меня ребенок, вот ребенок, мы спим свой стою... правильный, да, или не открывает, потому что, что она работ... работает, на работе целый день. А я у меня ребенок, да. ну, а мы в той комнате спим, жарко, мы открыть не можем, потому что душно. Если чуть-чуть приоткрываем, отдыхаемся. Вот эту ту ночь вообще вот пришлось нам все закрыть. Утром проснулась свой сажа. Ну куда они ну, никуда не обращались, да? Мы никуда еще не обращались. Но вообще. Я... Ну вот стадион, та самая котельная, а вот там жилые дома, а спортивная школа, ну и собственно говоря, снег белей-белей. От дороги здесь далеко, поэтому грешить на дорогу, я думаю, что не приходится. Ну вот, собственно говоря, чем и приходится дышать спортсменам. Ну вот, для понимания, видите, прям черный, черный снег, лыжня, в общем, надо, о, вот, закоптило опять, ну не перестает, в общем, не перестает.